Собираетесь запускать рекламные кампании в Яндекс.Директ или уже запустили, но упустили момент с отслеживанием полезных действий на сайте? Думаете, что настройка отслеживания целей в Яндекс.Метрике – это слишком сложно? Тогда это видео для вас. Привет, меня зовут Алексей и это Яндекс.Метрика. Для начала заходим в свой счетчик Яндекс Метрики и переходим в раздел «Настройки», а затем в блок «Цели». На данный момент Метрика предлагает нам 6 типов условий настройки целей. Нажимаем на кнопку «Добавить цель» и приступаем к настройке. Первый тип цели отлично подойдет в случае, когда за конверсию необходимо считать, например, просмотр трех страниц сайта, актуально это будет для информационных ресурсов, форумов и так далее. Второй тип условия позволяет считать за цель посещения пользователям конкретной страницы сайта, например, страницы благодарности, которые открываются вашему пользователю, когда тот что-то купил у вас на сайте или оставил заявку. Для настройки достаточно взять небольшую часть уникального урла и указать условия, например, «содержит». Для отслеживания кликов на кнопку и заполнения форм отлично подойдет тип цели «События». Настройка достаточно проста, вам просто необходимо определиться, что вы собираетесь отслеживать, например, отправку формы. Далее в поле «Идентификатор отслеживания» пишем произвольное значение на латинице, обязательно без пробелов и сразу же получаем код, который просто нужно установить в форму на вашем сайте. При настройке составной цели нужно указать шаги, которые в обязательном и конкретном порядке должен совершить пользователь для достижения цели. Шагами могут быть просмотры страниц или те самые события, которые мы только что настраивали. Приведу пример на основе интернет-магазина. В качестве первого шага можно указать посещение карточки товара, второй шаг – посещение корзины, третий шаг – страница благодарности. Также после создания такой цели вам будет доступна визуализация воронки по данной цели, то есть вы сможете увидеть конверсионность каждого шага. Следующий тип цели позволит настроить отслеживание кликов по всем номерам на сайте или по каждому отдельно. И последний тип цели по аналогии с отслеживанием взаимодействия с номерами, позволяет настроить отслеживание кликов по e-mail, по всему или по отдельности. Как мы с вами только что убедились, настройка любой из целей не занимает большого количества времени и довольно проста. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!